Один из важных эпизодов третьего тома романа Толстого «Война и мир» – эпизод «Совета в филях», в котором участвует Кутузов. Самое любопытное в этом эпизоде – то, что мы читаем и смотрим на события, происходящие здесь, а читать об этом довольно скучно, потому что, в общем-то, военный совет, военачальники рассуждают, и довольно длинно, длинный такой эпизод, в котором говорится о том, что же предстоит сделать, оставлять Москву или не оставлять Москву. И вот мнения на совете разделились, но самое любопытное в этом эпизоде – это то, как он сделан. Мы, читатели, читая данный эпизод, как бы... Ощущаем его через э, отношение к Кутузову, маленькой девочки, шестилетней девочки Малаши, которая э, симпатизирует Кутузову, выбирая его в и, и сочувствуя его мнению, хотя она совершенно ничего не понимает в том, что происходит. А, и... Э, Автор пишет о ее отношении к Кутузову. Так, малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между дедушкой, слово дано в кавычках, и длиннополом, тоже слово дано в кавычках, как она называла бениксена. Дедушка – это Кутузов, а длиннополый – это бениксен который спорил с Кутузовым. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. И вот таким образом автор и с помощью этих слов и подчеркивает, на чьей стороне он сам. Надо сказать, что поведение Кутузова на совете в филях очень сдержано. Автор дает понять читателю, что Кутузов как бы заранее знает, что кто будет говорить, и поэтому он практически почти спит на этом совете. То есть он понимает по мнению Толстого, а Толстой это показывает в романе, постоянно подчеркивает. Что ход истории не зависит от отдельной личности, а зависит от множества, множества, множества личностей. И вот эта тема, она выражена толстым очень явно. Хотя Кутузов, конечно, высказывает свое мнение, но вот э, то, что э, у Кутузов э, довольно пассивно ведет себя на этом совете, э, это Толстой ясно дает читателю понять.